Так, вот в России проверят роддом с родившей на полу пациенткой, какая прелесть, да, то есть в России, представляете, вот в России, граждане России рожают там на полу, да, вот если взять Францию, ну, недавний только опыт, да. Недавний опыт. Я говорю, я снял все это на видео, но все времени нет, надо нарезать. Я вообще монтировать не люблю. Люблю прямой эфир. но понимаете, из роддома прямой эфир это как-то даже странно. Так вот, ну представьте себе огромный, ог огромный да, госпиталь с тремя фактически родильными отделениями. То есть, собственно, само родильное отделение предродовое. И после, то есть там, где уже мамаши вместе с детишками. И вот любая женщина, которая приехала беженка какая-нибудь из Африки, не работала ни дня во Франции, не имеет ни одного документа, вот, ни, вообще ни одного, можете представить, она попадает в такой дом родильный, да, и там рожать не на полу. А в нормальных абсолютно условиях, да, с видом в палате с видом на море, и эта палата, как правило, на двух человек, да, рассчитана, если бесплатно, то есть вот все делают бесплатно, то эта палата будет на двоих, но так как роженец очень мало, то в любом случае эта палата будет только на одну врачи в очередь строятся. там нет такого что вот больные к врачам да нет то есть все по времени одни врачи пришли что-то делают а другие уже время у них подходит они подошли они ждут у дверей вот я впервые видел очередь из врачей можете себе представить в палатах за которые ну люди не заплатили ни, ни копейки можете себе представить то есть и после выхода с младенцем, да, такой вот баук, баул выдают всего, я говорю, даже зубную щетку для маленького, для младенца, зубную щетку и пасту, которую надо начинать чистить с 7 месяцев. Можете себе представить? То есть это питание дают достаточно большое количество, одноразовые, там памперсы всякие, просто не пеленки, такие эти, одноразовые. Ну, в общем, Какие-то шампуни, безумное количество всего. То есть, вот прям баул. И... И Россия, да? Где граждане России, такой богатой страны, в которой 42% всех природных ресурсов мира рожают на полу. Охерел совсем, воло, Просто, блядь, пидораст конченый. Просто его на полу за это надо держать до конца его жизни, блядь, падал В камере на полу. Жуть, конечно, просто. Я говорю, я вот потрясен такой, знаете, вот два мира, бля. Ужас. Просто вот нет слов. Просто нет слов. И самое главное, представляете, вот эти сволочи, всякие Кабаевы, там всякая вот эта мразота, блядь. Они приезжают сюда. Они рожают точно в таких же палатах, как там ничего другого нет, как вот те, которые прибежали из Африки. То есть, для того, чтобы сравниться с африканскими беженцами по комфорту, да, по медицинским услугам, им надо было, сука, обокрасить всю нашу Россию. Ну, что ж проще-то было это сделать в России? Что, нельзя этого было сделать в России? Да элементарно. Мразоты кочные. Я говорю, вот у меня слов нет никаких.